Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Политинформания. Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. А сегодня у нас последняя передача в этом году, и мы очень рады, что к нам сегодня с нами согласился побеседовать знаменитый российский журналист, публичный деятель Константин Петрович Эгерт. Константин Петрович, добрый вечер приветствую всех приветствую читания. спасибо спасибо что согласились с нами побеседовать и а, первый вопрос такой а, поэт евтушенко как-то сказал что поэт в россии больше чем поэт я бы ее перефразировал журналист а, в россии больше чем журналист есть люди называющие себя журналистами ну например евгений поповская беева а, дмитрий киселев а есть вы есть, например леонид парфенов есть дмитрий муратов вот как бы вы определили что такое российский журналист сегодня я думаю что довольно просто это определить российский журналист это человек который не занимается пропагандой это человек который не искажает действительность в угоду властям это человек который одновременно так сказать, то, что ты не работаешь, например, на государственные средства массовой информации, не освобождает от необходимости проверять факты, быть честным в цитировании, не умалчивать важное. Ну вот люди, которые этому как-то, я бы сказал, следуют этим правилам, ну вот они журналисты, они могут быть какие угодно, я могу себе вполне представить, что есть люди, которые симпатизируют Кремлю, но при этом, если они сохраняют вот эту эти основные какие-то вещи, связанные с журналистской профессией, ну, значит, они тоже журналисты. Вот я вот так это определил. Все очень просто. А те, кого упомянули, это, конечно, не журналисты. Это просто-напросто а, пропагандисты. Это, это кто угодно, но не журналисты. Константин Петрович, такой вопрос, если от журналистики переходить потихоньку к политике. Да? Была недавно пресс-конференция владимира путина и один из журналистов задал ему вопрос а, по поводу его а, ну, в истории как он себя видит в истории да он сказал что mm -hmm. о нем будут говорить будущее то есть люди mm -hmm. живущие в россии будут оценивать его а, деятельность можно ли сейчас как вы думаете а, мы не знаем когда он уйдет да? То есть, это, uh -huh. как, будем так говорить, в 2024 году это официально, но всякое может быть. Как бы вы оценили его вот это 20-летие, все-таки в этом году 20 лет его правления? Есть ли плюсы и есть ли uh -huh. минусы, на ваш взгляд? Смотрите, ну вот я сейчас как раз пишу для портала snob.ru статью по итогам десятилетия, попросили мне написать, вот, наверное, там завтра или послезавтра выйдет. Что же касается... 20 лет, но 10 лет, давайте вспомним, кстати, вы 20 лет управления. Интересно, что вы об этом сказали, потому что на самом деле вот как раз 10 лет назад формально президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. И, кстати, тогда вот все те, кто сегодня в Москве говорит «О, ну я всегда знал или знала, что Путин, конечно же, вернется, это все чепуха», очень многие в 2010-2011 году рассчитывали, что Медведев останется и что вот этот режим начнет эволюционировать в направлении какого-то позитива. Я бы сформулировал это так, все, что можно назвать как бы заслугами Путина, особенно в первый его срок, никак не связан с его личной деятельностью, или мало связан с его личной деятельностью. Это, ну, например, там, экономический подъем, продолжавшийся до 2008 года. Это связано просто с высокими ценами на нефть, прежде всего, а не с чем другим. Ему ставят в заслугу там, ликвидацию олигархата. Понимаете, я, может быть, даже с этим бы и согласился, но когда олигархи 90-х, были просто заменены людьми из там, его ближайшего круга назначенными миллиардерами, это не борьба с олигархами, просто замена одних олигархов на других, еще неизвестно, так сказать, что лучше. Ну, давайте вспомним, как Россия вступала в 21 век, когда начиналась эпоха Путина. Это была страна, которая, в общем, после президентства Бориса Ельцина со всеми его плюсами и минусами, Которые, в общем-то, доверяли с руководством, которые говорили, которая все-таки была частью там, большой восьмерки. Это был другой уровень доверия и другой уровень отношений с Кремлем, при всем том, что проблемы были и тогда. Сегодня Россия находится в изоляции. Сегодня мы видим, что весь этот экономический нефтяной бум оказался шикам и в общем не привел к изменениям в структуре экономики сегодня для тех кто еще помнит советский союз мы имеем экономику в которой официально 60 ввп производится госкорпорациями которые контролируются узким кругом кремлевских людей и где все прибыли частные зато все потери компенсируется за счет налогоплательщика россия воюет в россии по-прежнему не решена проблема демографическая в россии по-прежнему решены структурные проблемы экономики я думаю что итоге к сожалению печальные потому что потому что 20 лет россия живет вот вы упоминали пресс-конференцию мне кажется это было очень заметно там россия живет в машине в которой нет ветрового стекла все зеркала заднего вида она все время смотрит в прошлое и я боюсь это очень опасно но я также думаю я езжу по российским регионам и вижу это начинает жать людей люди картины будущего этой картины будущего этот политический режим предоставить не может константин петрович следующий такой вопрос вот я вам составлю сейчас цепочку измов да например сталинизм так. царизм путинизм во первых что в ней не так и нужна ли россии угу. новая идеология как вы считаете смотрите вот буквально очень интересно буквально э, час назад полтора часа назад перед тем как Идти к вам в эфир. Я с друзьями сидел за столом, и это люди, которые, ну, какая-то часть присутствующих помнит хорошо переломную эпоху 80-х, 90-х годов. И мы как раз обсуждали э, вот эту, этот вопрос преемственности, да, э, Российская империя, э, коммунистический режим, ну, естественно, его пиком стал сталинизм, как вы справедливо заметили, и нынешняя Россия, вот как бы путинизм, да. И мы вспомнили вот что. В начале 90-х годов все-таки подход был такой, что царизм при всем, всех его минусах, при том, что это было не было демократии, при там, антисемитизме государственном погромах и так далее, тем не менее мы помним, до да, начала 20 века появились признаки превращения этой системы в что-то более приличное появилась Государственная Дума, появился, появились свободы гражданские и так далее и тому подобное, была февральская революция. Все-таки та страна демонстрировала некую, некую возможность эволюции в позитивном плане. И э, в начале 90-х, после распада справедливого, абсолютно понятного, неизбежного распада СССР, советский период воспринимался как операция, как болезнь, как... Страшный период в истории тысячелетней истории России. Сегодня, к сожалению, вот как раз режим путинизма говорит, что нет, вот эти 74 года это было прекрасно. Все прекрасно. И гражданская война, и, и, и Сталин великий, который воссоздал Великую Империю. И получается с этим, извините, все остальное, и ГУЛАГ, и дело врачей, и все что хотите это тоже вроде бы как нормально с моей точки зрения на этом невозможно построить будущее на личной точки зрения гражданина россии и в этом смысле как бы если удастся перебросить снова мостик который связал бы трансформацию российской империи после отмены крепостного права с демократическим диссидентским, в а том демократическим движением 80-х, 90 80 начала 90-х годов, с тем моментом, когда, который придет, конечно, когда изменится нынешняя российская политическая система. Вот это и будет траектория, как я надеюсь, будущей российской демократии. Но, конечно, я не стал бы сравнивать сталинизм с путинизмом, потому что, ну, к счастью, нету гулага при всех репрессиях, при всех проблемах, нету массового убийства людей. Ну, слава Богу, значит, что-то идет куда-то куда в хорошем направлении. Но, как всегда в России, это происходит не благодаря власти, а вопреки. Константин Петрович, продолжение вот этой темы, значит, идеологии. Ваша семья не понадобилась... А вы спросили про идеологию? Вот вы задали мне вопрос, да? Ну, Я... вот это, Я... то, что касалось... Да, слушайте. да, да. Я просто хочу э, задать такой вопрос. Ваша семья не понаслышке знает, что такое сталинизм. Ваш э, дедушка Конечно. Константин Владимирович Эггерц, кстати, хочу нашим радиослушателям сказать, знаменитый актер и режиссер, создатель знаменитого фильма «Ледяной дом», э, немого кинематографа еще тогда. Он, э, как говорится, был э, репрессирован и провел какое-то время в лагерях. Правильно? 10 лет в лагерях. Да. 10 лет в лагерях почему и кстати это же будем так говорить не то чтобы проблема это историческая такая историческая правда да сталинизм и так далее вот такой вопрос почему сегодня Кроме того, что там люди старшего возраста, но и люди э, молодого возраста, я считаю, 40-летних людей молодыми, почему вот это возрождение сталинизма, оно стало таким актуальным? И это, не, и это если раньше это было, будем так говорить, где-то на кухне, да, то сейчас это стало в эфире. Вот возьмем даже да. известного актера Певцова, да, который вы, вы, так высказался в этом да. плане. Вот. Почему вдруг э, эта тема всплыла, и она... Пользуется популярностью, то есть оправдывается то, что происходило в Советском Союзе? Смотрите, Геннадий, тут две, два элемента есть, они связаны, на мой взгляд. С одной стороны, есть действие власти, действия нынешнего политического режима по гуморизации и оправданию сталинизма в интересах этой власти а в чем интерес власти интерес власти Путин собирается создавать гулаг даже если кстати он хотел бы это у него не выйдет он ему это не интересно um, что ему важно ему важен сталин как символ один из и прекращающийся не, не прерывающийся никогда российской власти потому что главная идеология путинизма она честь не в каком-то мифическом возрождении Советского Союза и так далее. То есть, все это второстепенно по сравнению с главной идеей. Главная идея путинизма, в ней ничего нового на самом деле нет. Это идея э, сакральности, священности государственной власти. Какой бы она ни была, неважно, как называется власть. Э, называется ли она государь-император всероссийский, называется ли она генеральный секретарь, называется ли она президент, называется ли она диктатор. Важно, кто сидит в Кремле, тот и прав. И в этом смысле Сталин Путин очень выгодный, как это не Сталин убил миллионы своих сограждан, он был кровавый тиран, и это не отрицается, Путин участвовал в открытии, когда это был год назад, памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы. Но одновременно с именем Сталина выиграли вой, войну против Гитлера. То есть в чем позитив Сталина для э, нынешнего политического режима. Даже такой чудовищный режим российские граждане поддержали, когда был внешний враг. И забыли о репрессиях, и забыли о его жестокости, забыли о его чудовищности. Значит, сегодня, когда Дальше я уже перехожу как бы к нарративу, к, uh -huh. к тому, как Кремль строит сегодняшнюю картину мира. Сегодня нас осаждает страшная Америка, ужасный Запад и так, далее, и, так далее, и так далее. Так давайте все сплотимся вокруг Кремля, вокруг Путина. Точно так же, как 80 лет назад наши предки сплотились вокруг страшного Сталина. В этом плане Сталин очень важен именно с тем, что он был... А за него все... И э, втор... это один элемент. Второй элемент. Сталинизм ну молодых или относительных, с одной стороны, в какой-то части, это следствие вот этой путинской пропаганды. Потому что тогда, если вокруг тебя сплотились люди, вокруг самой страшной войны в истории э, России, русского народа, российского народа, ну, значит, он не может быть совсем плохим, правильно? Ну, это да. один вариант. Второй когда люди выходят на акции протест, особенно в провинциальной России, они очень часто выходят с красными флагами и портретами Сталина. Может быть, нам с вами, так сказать, людям, живущим в метрополисах, в гигантских городах, в и так далее, это может показаться не может коробить. Но когда вы живете в городке Шиес, там, с последним 30 тысяч человек в Ангельской области, у вас строят э, э, вот этот гиг, гиг, гиг, гиг, гиг, гигантский мусорный полигон, и вам... Вы ничего не знаете, про какую-то демократию, вы живете очень бедно. Ваш единственный язык протеста, единственное, что вы знаете, это вот предложить Красное Знамя Сталина, это не потому, что эти люди хотят ГУЛАГу, а у них и другого языка противостояния российской власти. Как только кто-то этот язык даст, как только кто-то новое покажет России какое-то будущее, помимо вот этой бесконечного пережевывания истории 20 века, которую предлагает Путин, я думаю, что Сталин начнет уходить э, с, с, э, со сцены. Вот так. Угу. Такой вопрос, Константин Петрович, перейдя к сегодняшнему дню. В последнее время обсуждается а, вот это российско белорусская танго, где два mm -hmm. брутальных мужчины Значит, танцуют mm -hmm. вот такой вот танец. А, вопрос, танец да. вопрос в том, кто из них ведущий, ну, как известно, в танга кто-то должен вести, да? И чем вообще этот танец закончится, по вашему мнению? Он очень э, такой актуальный сегодня. Вы знаете, это и Я рискнул, предположить, вот поставить какую-то даже свою репутацию. Рискну предположить, что едва ли это в ближайшее время закончится поглощением Белоруссии и России, там, созданием какого-то нового союза. Я в это вот... Позвоните мне, если вдруг это произойдет, скажете, пусть это было неправ. Я не верю в то, что Александр Григорьевич Лукашенко просто так отдаслась. Он может играть роль ведомого в этом танке. Но это именно роль а не его самоощущение. По одной простой причине. Если мы посмотрим нынешнюю Беларусь, я там периодически не часто, но бывает. Это страна, в которой формально не была проведена приватизация крупных предприятий, вроде бы там все государственное и так далее. Это все не так. В этой стране есть просто в отличие от ельцинской россии 90-х или даже сегодняшней россии там просто есть один олигарх его зовут Александр лукашенко Он владеет всей страной контролирует все основные отрасли затем он? он частично зависит от путина с дешевыми ценами на энергосителен путин точно также зависит от лукашенко Потому что Россия не может отказаться от Союза с Белоруссией в силу геополитических, психологических, исторических, целый ряд других причин. Это номер один. Номер два. Если Александр Григорьевич Лукашенко соглашается на какую-то сделку, в результате которой Белоруссия оказывается Беларусь оказывается частью, ну как бы ни назвали это новое государство, это будет все равно Россия, то, во-первых, быть на перед названием Беларуси. Во-вторых, его сын теряет любые надежды стать лидером Беларуси, президентом Беларуси, а именно на это возлагает свои надежды господин Лукашенко. В случае, если он окажется внутри России, его сын может претендовать максимум на позицию старшего вице-президента Газпрома или федерального министра не первого уровня. Наконец, в-третьих, и Владимиру Владимировичу Путину. Лукашенко тоже совершенно не нужен внутри Беларуси. Лукашенко в провинциальной России. В России с населением менее 300 тысяч. И э, в России сельской будет крайне популярен. Он э, пользуется очень сильным воздействием на вот таких обычных людей. Он знает все про картошку, он все знает про то, когда доить корову, он умеет убедительно говорить о том, как надо сделать так, чтобы завтра построили мост, а после... Он обладает довольно серьезной харизмой, я пару раз был в его присутствии, это очень... Это почти... Он будет очень популярен среди путинского большинства, которому Путин начинает постепенно приедаться. Это понимает Путин, и это понимает Лукашенко. Вот этим двум медведям в одной берлоге не жить. Я думаю, что в ближайшее время этот проект не реализуется, тем более, посмотрите, что сделал Лукашенко две недели назад. Он демонстрировал okay. Китая, он okay. пока не uh... Константин Петрович, а перед тем, как мы уйдем на рекламу, у нас, как говорится, есть ответственность перед нашими рекламодателями. Такой вопрос. Возвращаясь в сегодняшний день, в сегодняшнюю Россию, я будем так говорить, все говорят о том, что у Путина есть... Он думает о преемнике. По-моему, это говорил и я кто-то из его окружения об этом говорил. что он, А, Киселев. Киселев журналист. Что он постоянно об этом думаете. думает. Как, как вы думаете, на вот такой Который вопрос? на самом деле не журналист, да, не важно. Да, спасибо, что вы меня поправили. Пропагандист. Как вы думаете, есть ли в его окружении человек, который может стать вторым Горбачевым? То есть вот такой человек, который может политику изменить лицом к Западу. Или такого нету? Uh, хороший вопрос во первых мы очень мало знаем о том что происходит внутри uh, кремлевского uh, кремлевской вот этой таскать тусовки uh, внут... кремлевского... uh, скажем так есть такой человек или нет мы не знаем если мы посмотрим на начало 50-х годов и на смерть Сталина, например, да, вот все, что случилось вокруг сразу после этого, мало кто предполагал, что Хрущев выбиться э, в личные лидеры, да еще так быстро. Поэтому, ну, и, точно так же, как она, ну, как бы не, история никогда не повторяется, да, но какие-то уроки из нее. Во-первых, мы не знаем, если такой человек, точнее, если те, кто мы думаем, может стать таким человеком, может оказаться совсем не... Это могут быть совсем другие люди. Если вдруг по какой-то причине президент Путин завтра решит покинуть президентский пост в чистую, что называется, пенсию сажать розы на дачу, то я могу сказать, что будет. В этой ситуации, конечно же, президентом будет нынешний премьер Дмитрий Анатольевич Медведев. Он говорит, что он такой слабый, такой, неподходящий и так далее. Президентом будет и он, потому что он будет исполняющим обязанности главы государства, и потому что за три месяца... Никто не успеет подготовиться к смене власти быстро. А под его контролем будут армия, полицейские силы, спецслужбы и э, пропаганди пропагандистский чиновничий аппарат. Медведев знаком э, политической элите. В условиях, когда времени нет, когда цит, но ну, 3 месяца 90 дней по конституции отводится на, на президентские выборы. Медведев. Это в том случае, если Путин внезапно покинет э, политическую арену. Если Путин будет оставаться и дальше, то, возможно, любые варианты, включая одномоментный обвал политического режима из-за какой-нибудь причины, которая будет совершенно никому непонятна, исходно не будет э, даже понятно, что это причина. Есть чем дольше остается Путин у власти, чем дольше он э, тратит время своей и страны на рассуждение про пакт молотова риббентропа и про то какой плохой был пилсудский и про то как нехорошо запад обошелся с Россией, когда кончилась холодная война 30 лет назад тем больше шанс того что в какой-то момент кремль просто зевнет что называется какое-то важное развитие событий в россии и все дела обвалится им при путине по ужин при ком-то другом мы сейчас как говорится должны уйти на рекламу но последний такой вопрос перед рекламной паузой мы только что говорили про Медведева, да просто чтобы, как бы продолжалась вот эта тема на, у меня с моим ведущим мы братья да есть такой спор по поводу медведева я считаю что медведев ни при каких обстоятельствах не сможет уже вернуться на трон будем так говорить да он же гена утверждает о том что у Медведева есть шансы, потому что, ну, самый традиция, традиция, традиция, российская да. традиция. Вот ваше мнение: чисто о медведя как о человеке и как о политике. А, сначала можно задать вам контрвопрос? Да, пожалуйста. А, скажите, какой самый популярный алкогольный наряд, так ну, в, в, вот, в Америке? Даже я бы сказал, городской. В Чикаго. В Чикаго. Виски, наверное. В Чикаго, именно в Чикаго. Виски. Виски, местное пиво популярно. Ну пиво пью, да, но виски популярнее. Виски. Очень хорошо. Виски побольше, да? Хорошо. Вот значит передайте, расскажите Геннадий, когда я приеду, я вам налью виски, потому что в этом споре я за вас. Спасибо. А Спасибо. А что касается что касается может вернуться. Я не говорю, что вернется, это разные вещи. Может и вернется, это разные вещи. Но может при обстоятельствах, которые я только что описал. Что же касается э, самого э, Дмитрия анатольевич ну что сказать, я не хочу, э, так сказать, вдаваться в какие-то психологические детали, В принципе, про него все довольно известно но э, я бы сказал так: скорее всего, этот человек будет отражать, ну то есть его политика, если он получит вас снова руководить Россией и, и, точнее, первый раз получит возможность руководить и без подсказок со стороны Путина, то я думаю, что это будет попытка мягкой трансформации этого режима, с попыткой договориться с Западом, ну, очень простой размен, Запад пытается быть. Запад забывает о Крыме, но мы, Россия, уходит с Донбасса, ну, например, вот так, Снимаются санкции, значит, ослабляется давление на российскую экономику. Я не думаю, что сильно будут интересовать темы Второй мировой войны или заключение такого метафорического второго Ялтинского соглашения, там раздел на постсоветском пространстве рынка будет интересовать намного меньше. У него будут другие фавориты, у него будут другие кандидаты в начальники госкомпаний. Это будет не будет, конечно, идеальной демократией, это будет некое ослабление, это будет некая более мягкая версия путинского режима. А если... Ну, кто знает, что дальше его будет... Но его возвращение во власть при определенных обстоятельствах я не исключаю. Спасибо, Константин Петрович. Оставайтесь на связи. Дорогие радиослушатели, у нас сегодняшнее очень интересное интервью с Константином Эгертом, известным журналистом и общественным деятелем. И до встречи через пару минут. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся в программу Политинформания. Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня у нас беседа с известным журналистом, общественным деятелем и, кстати, обладателем а, ордена Британской империи, если я не ошибаюсь. Константин Петрович Эгерт меня может поправить. А, Константин Петрович Эгерт. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Алло. Да, я да, говорю, все точно, все точно, есть, есть. такой ордер. есть, <свят> отлично, <свят> отлично. Значит, такой э, не будем долго задерживаться и сразу такой вот вопрос. Он достаточно тонкий. На Википедии я прочитал, что вы являетесь, э, называете себя другом еврейского народа и, как я понимаю, состоите в общественном э, организации, э, по-моему, еврейской организации, да, России? Еврейский конгресс. Конгр... Э, по-моему, еврейский конгресс. Э -э, я ев... Членом общественного, нет, членом общественного совета, общественного совета. российского и еврейского конгресса. Вот, это я... главная организация но, но, но Совет хочу совета, Это э, ну, группа э, людей, которые не входят, может быть, даже в этот конгресс, но которые симпатизируют, которые ну, помогают с точки зрения какого-то, если хотите, внешнего имиджа, что ли, обеспечения э, взаимодействия с сообществом для российского и еврейского конгресса. И я один из пом-двух не евреев, которые в него входят. Вот, да? вот я хотел сказать: что, что, что, что вы вот с гордостью говорите о любви своей к еврейскому, к еврейскому народу. Но вопрос вот такой: сегодня на стороне путинской власти а, очень много выступает а, евреев, и внутри путинской власти есть а, достаточно много евреев. Вопрос: вот такой: тонкий: не спровоцирует ли это? В будущем когда будет какой-нибудь переходный период или а, значит наступят плохие дни для россии не будет ли это для евреев а, случиться, ну например какой нибудь погромы и их обвинят вот во всех а, предыдущих проблемах а, евреев Ск ну, Россия. Они россии да и скажут, что ну вот видите евреи опять как всегда да -да -да -да -да -да -да. как вы считаете могут быть ли Ну ваши? смотрите я так, я так не думаю. У меня вообще э, такой как бы, контринтуитивный э, подход. Я не думаю. Э, э, разумеется, как, там, ну, я как, как, как журналист, как историк по первой профессии, как э, политический аналитик. Я, конечно, не могу исключать каких-то негативных сценариев, которые могут произойти и которые могут реализоваться после конца путинизма, но я не знаю, может быть, эм, то, что я все-таки езжу по России, э, бываю в регионах, а не только в столицах, а, может быть, какой-то, ну да, я я стараюсь как можно больше просто вот общаться с обычными людьми, не замыкаться в в рамках ну, того, что вот в Москве называют, так сказать, кругом Садового кольца, да, вот то, что в Вашингтоне называют Beltway People, да, вот, наверное, в Чикаго тоже такие есть, вот, вот, как бы, вот, вот, такая маленький, маленький круг людей, обсуждающих и все прочее в своем кругу. Мне кажется, в России после конца путинизма, какого-то страшного краха, фашизма, погромов и так далее, да, есть в России, так сказать, люди, которые среди, кстати, всех национальных общин, которые поддакивают Кремлю, они считают, что скажется хорошо на, на их общинах, на религиозных или национальных, что это подход, что надо дружить с любой властью и так далее и тому подобное. Когда эта власть кончится, я не думаю, что это прилетит бумерангом погромов или чего-то еще такого. Не думаю. Мне кажется, что ну, средний россиянин значительно более разумен, чем может показаться в зеркале пропаганды. Более того, я думаю, что в интересах Кремля пугать, включая, кстати, смотрите, вот Путин ⁇ это стабильность, если Путин завтра уйдет, то будет полный крах, какой-то русский нацизм, там что-то еще. Это известный нарратив, это известный рассказ, это все диктатуры пользуются этим. Если не мы, то результат, как правило, этого только негативный бывает. И негативный прежде всего для диктатур. Они, в конечном счете, исчезают. Лично я я готов просто здесь говорить о, только о своем ощущении. Я не верю в, в какие-то там страшные еврейские погромы и так далее и тому подобное после ухода Путина. Я могу себе представить, например, какое-то левое правительство, которое будет поднимать страшно налоги и так далее, которое что-то будет делать с экономикой, например, такое может быть не очень нам всем приятное. Я не верю в... Я не верю в русский нацизм, для этого, по-моему, нету, нету каких-то оснований, поэтому сегодня поддерживать Путина, индивидуально должно быть нехорошо от этого, но, дай ей Бог, все самое хорошее. Константин Петрович, маленькая техническая просьба. Вы когда говорите, пропадает ваш голос, поэтому может быть немножко ближе к микрофону, чтобы не пропадала речь. Это просто беседа просто наша. Я думаю, что это проблема линий а и может, там где... может быть, может быть. Тогда продолжение продолжаем тему. Мы беседу сами не можем не затронуть Украину. К сожалению, да, отношения России и Украины можно сказать ужасные такого никогда в истории россии и украины не было да на ваш взгляд президент зеленский молодой энергичный человек может ли он как-то наладить может ли он пойти на какие-то уступки или он не должен идти на уступки может он наладить с россией отношения или или а украине это не нужно на сегодняшний день надо стоять на своем, требовать обратно Крым и, как говорится, вести свою политику. Смотрите, у меня спрашивали в самом начале программы, до рекламы, в первой половине. Об итогах, вот, видите, вот, наверное, вы мне помогаете сейчас подвести, возможно, главный итог, который я, может быть, не подвел достаточно четко. Я думаю, что вот как раз российско-украинская война, нет никакого кризиса в российско-украинских отношениях. Есть война, которая вяло текущая. В любой момент может стать по-настоящему горячей. Так вот, российско-украинская война – это главное, к сожалению, наследие путинского пока что 20-летия. И самое страшное наследие. Ужасное наследие. И, наверное, это главный грех этого режима перед Россией касается президента Зеленского, вот я как раз тут буквально, будет, опять же, удивительно, буквально пару часов назад, друзьями, которые э, только что приехали из Киева, это украинские мои друзья, и мы обсуждали как раз тему Зеленского. Э, вы знаете, это интересная история. Э, Зеленский, с одной стороны, если вы посмотрите сегодня... Любой, любой слушатель вы геннадий эдуард и слушатели могут просто зайти в Google и посмотреть там э, то ли вчера вечером то ли утром вывесили список 10 наиболее упоминаемых и разыскиваемых в россии фамилий за 2019 год и зеленский владимир зеленский это имя находится на четвертом месте а вы будете еще вы будете просто не просто смерть будете дико хохотать гомерически если вы узнаете, что в списке этих 10 фамилий, есть, например, Егор Жуков, захваченный э, полицией в России во время протестов да, и выпущенный угу. э, в результате давления общественности. Но в этом списке, в этих 10 фамилиях нету имени Владимир Путин. Это удивительно. И вот это а, очень достаточно. интересная история. А Зеленский есть. Почему? Потому что Зеленский, э, который произвел очень сильное впечатление на ну, довольно заметную часть российского общественного мнения, когда стал президентом. Он пока еще не очень видный, конечно, фактор в России, потому что э, люди знают, что в Украине есть вот такой президент э, еврейского происхождения, с востока Украины, э, русскоязычный, веселый, э, да, не очень опытный, да, иногда поддающийся воздействию, каких-то там довольно странных советников но тем не менее такой вот живой молодой человек сам в присутствии зеленского в общественном пространстве влияет на внутреннюю политику россии незаметно но влияет потому что невозможно не сравнивать зеленского с все более стареющим вот кругом кремлевских вождей это номер один номер два Зеленский решил э, предпринять, э, исповедовать, я не знаю, как, как получше сказать по-русски, э, применить другой подход, взаимодействуя с Россией. Э, значит, давайте попытаемся все-таки что-то наладить, давайте пытаемся что-то сделать, обменять пленных, развести войска, сделать, чтобы было меньше обстрелов. Все это очень похвально и замечательно. Э, он президент мира и так далее. Но нужно понимать одну вещь. Кремлю не нужна стабильная Украина. Кремлю не нужна Украина, в которой все хорошо. Кремлю нужна Украина, которая постоянно находится в состоянии кризиса. Украина, которая из-за этого не может проводить реформы, которая не может сдвигаться в направлении Запада, НАТО и Европейского Союза. Поэтому э, у Кремля есть пределы того, на что Кремль согласен во взаимодействии с президентом Зеленским. А дальше президент Зеленского будут требовать федерализации а, Украины, предоставление почти пол, полу, ну я бы сказал не полной, но хорошо, полу-независимости, а, так называемой публиком ЛНР, ДНР. А, а, что то скажут нет любой трансформации Украины. И или поздно, думаю, что раньше, чем позже. Зеленский осознает, что это и есть его предел. И если он хочет быть президентом Украины, он вынужден будет занять позицию. Вот это я готов сделать, а вот это мои красные линии. И тогда все это вернется, скорее всего, к ситуации, которая была при Порошенко. Константин Петрович, такой вопрос. В 2016 году на TV, на канале дождь вывели передачу ну похожую род туда white house до да? дорога к белому дому и люди приглашенные вами обсуждали кто же все-таки будет следующим президентом сша и ваш коллега okay. по моему если я не забыл станислав кучер он единственный предсказал uh -huh. победу трампа на выборах в тех вот передачах вот целый год вывели такую передачу, она, кстати, очень нравилась мне Да, она называлась много... "Американские гонки". Американские, вот, американские гонки, гонки, да. гонки, да. А ваш прогноз? Как вы считаете, да, наступает 2020 год, а, кто победит на президентских выборах в США? Как вы смотрите на это? А, Геннадий, это вы, да? Да, да, конечно. Вы сейчас да. периодически линия пропадает. А, значит, смотрите, Геннадий. Для начала скажу, Стас Кучер действительно сказал мне в шестнадцатом году, но я выиграл пари у э, главного редактора известного российского издания Insider. Э, он, это, оно известно, я уверен, вашим слушателям. Mm -hmm. Потому что это партнеры портала «Беллингет», это люди, которые э, делают онлайн-расследование про малазийский лайнер, сбитый над Украиной, про всех этих вот удивительных людей, которые в Солсбери травили всех э, новичком и так далее и тому подобное. Вот с главным редактором этого портала я поспорил. Внимание теперь в октябре 2015 года и сказал, что выиграет Трамп. Я выиграл бутылку коньяка, так что как бы мы со Стасом Кучером в отдельной лиге играем. А теперь по поводу 2020 года. А, я все-таки думаю, что, ну это мое ощущение, я не американист, я не хожусь в Соединенных Штатах, я не был там уже э, пять месяцев. А, мне кажется, что выиграет Дональд Трамп так как это идет сегодня, если не произойдет каких-то очень драматических изменений. Потому что э, я не... Я думаю, что все, что происходит сейчас э, в Вашингтоне, э, все, что делают демократы, э, работает на Трампа. Э, все, что его не убивает, делает его сильнее, что называется. Э, вся затея с импичментом, которая, понятно, чем кончится в Сенате, э, это будет история провала. Именно так это будет восприниматься. Вы не можете... Если вы участвуете в политике, вы не делаете ничего, что заканчивается гарантированным провалом. Э -э, провал импичмента, который, ну, насколько я понимаю, 99% что-то произойдет, э -э, не, не за него, э, ударит по демократической партии. И это не считая этого факта, что э -э, с моей вот глядя, с, глядя со стороны, была такая передача на BBC, где я работал, Глядя из Лондона, вот глядя из извне, э, еще вы имеете кандидатов, которые э, очень странно выглядят. Вот демократические дебаты демократической партии смотреть очень странно. Люди, которые соревнуются э, между собой в, в, в том, кто будет лучшим секретарем партии ячейки э, Мне это кажется очень странно политически близоруким, вместо того, чтобы идти к тем людям, которые голосовали и будут голосовать за Трампа, и говорить с ними о том, почему они это делают, и почему им это не надо делать, вместо этого э, нам предлагается некая, так сказать, американизированная версия правды. Э, дебаты, которые происходят, даже если э, кандидатом демократической партии станет Джо Байден, который вроде как, так сказать, умеренный человек. Э, дебаты, которые происходят, вот в этой атмосфере, кто лучший социалист, они оставят свой след в общественном мнении. Мне кажется, что с демократической партией, возможно, возможно, повторяю, не обязательно, но возможно, произойдет то же, что произошло с Либориской партией в на последних выборах. Полный коллапс. Это будет возвращение к голосованию 1984 года, когда Мондейл с треском проиграл Рейган. Вот. Ну, может быть, необходимо демократам для того, чтобы наконец осознать, что нужно вернуться в реальный политик. Но пока выглядит все, что так, что Трамп блестяще разыгрывает э, свой пиар, и более того, половину этого пиара делают за него демократы. Он может просто чашечку кофе выпить и закурить сигар. И у нас остается не так много времени, к сожалению говорю, к сожалению, потому что беседа у нас на, интерес, на интереснейшая. Северный поток 2 Анекдотичный, э, значит, случай, значит, со швейцарской компанией после того, как э, два, э, да, два сенатора выступили с таким, как бы, предупреждением, два обыкновенных сенатора США известных, правда, и вдруг все приостановилось. Есть ли возможность у России закончить? Э, вот, эту, вот эту историю. Историю с этим Северным потоком 2. Или это все-таки очень и очень серьезно для России? Алло? Серьезный удар, потому что это все-таки сегодня. Да, я слушаю. Да, да, да, да. -да, -да. Вы меня слышите, Да, сейчас слышим, Сейчас слышим, да, сейчас слышим. Да. да, это очень серьезная история. Я думаю, что, возможно, Россия найдет э, какую-то возможность закончить вот эти, я забыл, то ли 120, то ли 160 километров. 160 километров. Труп из 3000, да, да, да, да. ну, это не очень долго. Хотя потребует времени, потому что, насколько я понимаю, возможно, придется использовать российские трубоукладчики, которые для этого не предназначены, либо искать компанию, которая не боится американских санкций. Таких не очень много, и особенно не очень много компаний, способных это делать качественно в этих условиях. Но я предполагаю, что в какой-то форуме этот турбопровод все же будет закончен, будет завершен. Что нам это показало? Это показало одну вещь. Что даже если завтра все страны Европейского Союза, что маловероятно, на самом деле, учитывая позицию Центральной Европы и Балтии, но все же, предположим, отменят санкции против Кремля юридических и физических лиц, связанных с путинским режимом и предложат что называется business as usual все, что произойдет просто произойдет там, я не знаю литовского молока и испанского сыра на российские прилавки, но принципиально для российского политического руководства, для российского ничего не изменится потому что главные санкции, которые существуют в мире, вводят правительством и конгрессом соединенных штатов это такое такая же истина как то что солнце восходит на востоке яичница делается из яиц а пушкин национальный русский поэт с этим всем нам придется жить очень долго но мне это все равно а вот владимир путину и его руководству на это надо обратить особое внимание константин петрович большое спасибо за ваше интервью мы хотим вас э, поздравить с наступающим Новым Годом и от нашей редакции, и от, и нас, от, лично. от нас лично, и от наших э, радиослушателей, которых очень-очень много в Америке. Пожелать вам здоровья, счастья, успехов. И мы надеемся на еще хотя бы пару бесед, если вы будете свободны, вы человек занятый. Вот. Поэтому всего самого-самого наилучшего вам. До, До новых встреч Дорогие Эдуард, да. Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом Поздравляю всех радиослушателей Со всеми наступающими праздниками Желаю вам счастья, здоровья Желаю побольше рекламы в эфире Это очень важно, я ее послушал с большим удовольствием тоже И всегда буду рад Выйти в эфир, когда будет время Так что не пара бесед, а намного больше Обнимаю Спасибо всех. большое Спасибо, спасибо